Здравствуйте, ребята! Приветствуем вас в онлайн-школе рисования Маливашки. Отгадайте мою загадку. Он красивый, как огонь, с черными полосками. Очень грозные клыки, лапы, когти велики. Молодцы! Это Тигр. Давайте с вами сегодня научимся рисовать тигра. Итак, приступим. А вы подписывайтесь на наш канал. Итак, мы вначале рисуем голову тигра. После этого, чуть отсюда, мы поднимаем кверху заднюю часть и переходим на лапки тигра. Здесь у нас будет лапа. Прорисовываем пальчики после этого определим грудку и животик вот так он сюда будет направлен передняя лапа так и Такие же пальчики. Передняя лапка вторая немножко сзади выглядывает, а задняя лапка вторая вот здесь находится. хвост Немножко подровняем заднюю часть тела и из нее выходит хвост, который будет кверху загнут. Сотрем лишние линии и переходим к голове. На голове у нас конечно же есть Ушки чуть-чуть не такие остренькие. Здесь закругление, второе ухо. Сверху можно нарисовать. Небольшой вот такой вот хохолок. Дальше переходим к мордочке. Вначале нарисуем носик. Буковкой Т. После этого рисуем вот такие щечки. От носика идет две линии кверху и рисуем глаза вот так внутри глаз нужно нарисовать конечно же зрачок Вокруг глаз подчеркнем, добавим вот такую дополнительную линию. Это будет нам легче при раскрашивании. Конечно же нужно обязательно отметить блик в глазах и переходим к нижней части головы. Подправим форму головы, добавим вот здесь вот на грудке шерстку и начинаем прорисовывать раскраску тигра. Вот такие вот полосочки у него по всему телу будут а здесь мы нарисуем вот такие крупненькие в виде треугольничков полосочки Рисуем такие произвольной формы треугольнички по всей лапе. Здесь мы можем сразу же отметить светлую часть, которую мы не будем закрашивать. Нам будет так легче в раскрашивании. На передней лапке мы тоже должны прорисовать такие же полосочки, те две лапки можно не трогать, ну и конечно же хвост, готово теперь мы можем переходить к раскрашиванию, я начинаю с черного карандаша, черным карандашом мы в первую очередь закрашиваем глаза Обязательно нужно обвести красивый черный глаз тигра. Обходим аккуратненько блики, чтобы не залезть на блик. Он должен остаться белый. Вот эти вот две бровки и полосочки мы намечаем карандашом пошире закрашиваю черным полностью ухо у нас получился не взрослый а такой маленький интересный молоденький тигренок Вот эти вот полосочки тоже нужно навести. Здесь можно добавить тоже две полосочки. Так, с головой мы закончили. Теперь все треугольнички я точно так же закрашиваю черным карандашом. Можно немножко добавить чуть-чуть вот на задних лапках. Все, с черным карандашом мы закончили. Я хочу взять розовый карандаш и закрасить розовым карандашом носик. И внутри ушка. Теперь я беру ярко оранжевый карандаш и закрашиваю практически всю мордочку, исключая щечек и нижней части. И вокруг глазок тоже я оставлю светленькую часть. Смотрите, ребята, какой классный у нас получился с вами тигренок. Он уже готовый, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте, что следующие видео на нашем канале выходят по понедельникам, средам и пятницам. А на сегодня все, ребята. До скорой встречи. Пока!